Здарова, дружище! Всем здарова с вами с Майнин и с вами. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ник. Всем здарова, с вами Гидр94. 7... Всем привет, я Марчевский. Кей, ватсап, с вами Физбук. Всем яйских лоу, с вами реально шоу. Привет, ребят, с вами Юмилия. Как попасть в на тубан, да? кто ну, как он был? Ты куда там вообще Надо что посмотреть, посмотреть. <съя> что он вообще там делал. <съя> кто уже что Меня интересует. Мне тоже интересно. не Я вижу, когда все Я пришел, чтобы оказалось очень важную информацию. Левцы Я в течение Я каждый день по 20 часов в сутки смотрел YouTube. Так вот, я выдел идеальную формулу для того, чтобы видео попадало в тренды Ютуба. Что же Раскал. мне открытие? Есть уже давно Плоди и проверный вариант. Рэп клип. Отлично, с... скажи, что Джон Сноу жил. С... У тебя информация стоит чуть-либо много. Слушайте, я не смотрел. Плоди! Узнай мой сектор. Уже никого не удивишь. Твой уже реально не Ты уже не дизд написала, когда этот мозг еще не настолько Не Неплохо. Все десы нормально? Сейчас отпишем, отпишем подружку. Ну что, Ну что, что осталось? Ну что, что осталось? Ну что да, да, да, да, да. да была такая фигня. Э, да, да, да. да. Смотрите шумбар... Ну это смотрел фильм. В принципе он Я вообще не смотрел наконец. Маленько! Маленько! Это реально! Серьезно? Я не верю! Больше Что? Понятно! Я так понял, сейчас все это ютуба перебираются! Захиженная тема! Все связано! Этого. Этого. Дружко. Дружко. Да. как бы такое можно было додуматься. И как же? Хорошо. Я не знаю, я одного не буду. Я уменьшаю на полицейский. На <связывая> Круто, кстати, маску не вложил. А, совсем, и, Поэтому, ну, это, что узнал. в холодильнике. Да. В общем, не сказал. В общем, <Ходилки. сех> Много детских каналов, Там, там жоп, жопа. Но Просто жопа я, я видел. Поэтому мало не это я не выпишу на не выжил уже Выжил сейчас все соки. Да, Да, действительно, какой-то за счет Я не вообще этот разговор? Он просто... А кто знает, как называется песня маленького у мамы. А, да, наш снимает снизу. Мам, тюрак был в сказал, что ты знаешь, что попасть в ряде величина. что она знает. Галюны! Это задумано было? Я в суд сказал, что это красный шоу, что ли? Также, такая если тебе понравилось это видео, но я пошел вычислять дальше. Ну что ж. Спок, все трендов.